итак доброго времени суток дорогие друзья с вами канал big money И это обзор видео который будет посвящен сегодня сайту который называется Notebooks. ноутбукс это такой как бы американский сайт он у вас когда будет регистрация он будет по-английски Ну, в некоторых браузерах есть сверху кнопочка перевести эту страницу где вы нажимаете перевести Где-то есть правая кнопка, вы нажмете в пустом месте, и у вас вот здесь вот будет слово перевести. И здесь, когда уже будете нажимать ⁇ Войти ⁇ когда пройдете регистрацию, я думаю, для вас это не составит труда, если вы уже заходите в интернет. Нажимаете ⁇ Войти ⁇ у вас появится, появится такая форма заполнения. Ваш логин, который вы сохранили в блокноте, когда регистрировались, пароль, пароль еще раз, и здесь проходите капчу, нажимаете ⁇ Отправить ⁇ И вот вы уже на сайте. Я еще раз делаю перевести на русский язык, чтобы было более подробно. И здесь вот у нас получается просто как серфинг сайта. Вот здесь вот у нас представлены сайты разные. Давайте мы начнем вот с этих вот нижних. Нажимаете сюда на желтенькую и на красную. Это своеобразная карта такая. Hi, I'm Mike. you remember me? Back in 2013, I've launched a revolutionary software along with my partners Felipe and Luis that has made real noise in the... Нажимаете закрыть. Таким же образом вы делаете второй сайт. Проходит вот у нас время желтенькое заполнилось и нажимаете класс закрыть. Точно таким же образом все остальные сайты Одним словом, вы можете их все пройти буквально за 3-4-5 минут. Буквально вам необходимо будет уделить этому в день. И вот у меня уже видно, что заработано 0,88 центов. Здесь вот у нас личный кабинет наш. И давайте вот теперь же посмотрим как же нам клики это наша реклама которая вам совсем не интересна. А вот это персональные настройки где вы указываете свой электронный адрес и здесь уже заполняете поля здесь ваша реферальная система про рефералов про ваших написано выплаты здесь производятся на систему скорее всего PayPal будет более знакомая про нее я попозже уже сделаю видео ну и как вы видите остальные Payza Skrill некоторые я вообще первый раз слышал вот PayPal и Payza более распространенные у нас в странах СНГ. Вот. Об этом PayPal мы уже обсудим в других видео. Как выводить деньги. Для того, чтобы нам вывести деньги, нам необходимо их сначала заработать. Таким образом, вы просто уделяете 3-4 минуты в день. И проходите просто серфинг, который тоже длится 3-4 секунды. И закрываете до следующего дня. Выполнять можно каждый день этот серфинг. Он обновляется. В общем, вот такой вот обзор у этого сайта. До скорых встреч. Ссылку на этот сайт я оставлю под видео.